Программа Юнит позволит реализовать новую экономическую эволюцию мира. Мы прокладываем новый путь развития общества. Все люди на Земле становятся совладельцами мировых самых доходных и полезных производств и компаний. Появляется одна глобальная корпорация в мире, в которой земляне сами решают все вопросы, связанные с доходностью и распределением прибыли. Идет активное социальное развитие общества и формирование высокого уровня сознания людей. Эра, когда на планете Земля – мир, процветание, богатство, полезность, долголетие и здоровье. Планета очистится от физического мусора посредством переработки в полезную энергию. Пространство на Земле очистится от энергетического мусора в сознаниях людей посредством нового и прогрессивного образования. Криптоюнит решает социальные проблемы. Для принятия решений применяется общественное голосование всех пользователей криптоюнит посредством блокчейн-технологии. Средства, собранные за продажу криптоюнита, вкладываются в активы реального сектора экономики. Доходность криптоюнита будет прогрессивно высокой, так как часть прибыли направляется на создание новых активов и развитие существующих бизнесов. Доходность от активов будет справедливо и пропорционально распределяться на все количество токенов криптоюнит. Чем больше у человека токенов криптоюнит, тем больше доход он получит, что позволит ему быть обеспеченным и процветающим, заниматься любимым делом. Качественно-прогрессивное развитие общества на планете, которое осознанно будет строить новые экологичные города, жить в согласии с природой. Возможность, которая бывает один раз в жизни всех людей на планете, собственными руками сделать мир вокруг приятным для жизни. Криптоюнит решает экологические проблемы. Вывод вредных производств на орбиту Земли. На планете Земля, то есть в биосфере, качественное и прогрессивное развитие людей. Ведь человек и все живое является частью биосферы. Процессы, связанные с тяжелой промышленностью и энергетикой, мы сможем вести в открытом космосе, то есть в техносфере. Но это не означает, что мы начнем засорять космос земным мусором. Мы можем преобразовывать мусор в энергию и отправлять на Землю уже готовые товары для использования в повседневной жизни человека. Инновационные технологии позволят создать на орбите Земли производственные кластеры, которые и будут обслуживать земляне для переработки земных ресурсов в космосе. Землянам на родной планете будет обеспечено здоровье, долголетие и процветание. Программа освоения космоса неракетным путем запланирована к осуществлению на 2035-2065 года. Давайте уже сегодня вместе начнем созидать наше будущее!